Доброго времени суток, с вами Екатерина Попова и канал YouTube для начинающих. В этом видео мы с вами рассмотрим закладки Яндекс и узнаем, как добавить в закладки Яндекс понравившийся вам сайт. Панель закладок это вот такая строка в верхней части нашего экрана под поисковой строкой браузера, в которой собраны все нужные нам сайты. Изначально по умолчанию эта строка, панель закладок не показывается. Для того, чтобы ее сделать видимой, нам необходимо зайти в настройки браузера Яндекс. Это вот такие три полосочки в верхнем правом углу. Нажать на них, зайти в настройки и найти фразу «Показывать панель закладок». Ставим галочку «Всегда». Посмотрите, сразу появилась полосочка. У меня она уже заполнена. У вас она будет просто серая полоска. Также пишем «Показывать иконки». Это значки, например, вот «Одноклассников», «Контакта», «Мейла». И теперь для того, чтобы нам добавить закладку в панель закладок, нам необходимо найти, собственно, сайт, который мы будем добавлять. Ищем любой сайт в Яндексе. Учимся рисовать. Нажимаем. И нам очень сильно понравился вот этот сайт. Рассмотрели его и поняли, что без него нам не жить. В поисковой строке браузера справа в конце есть вот такая звездочка. Она называется «Добавить страницу в закладке». Нажимаем на нее левой кнопкой мыши. И у нас появляется окошко, в котором мы должны выбрать имя, как научиться рисовать. Мы можем его изменить. Например, мы просто можем сделать «Как научиться рисовать». Все остальное мы удалим. Также нам нужно выбрать, куда у нас будет сохраняться наша закладка. Выбираем панель закладок, нажимаем на кнопочку «Готово», и наша закладка появляется вот здесь. Так как у меня уже заполнена, она у меня появилась в другом месте, но у вас она появится вот здесь. Теперь для того, чтобы нам найти этот сайт нам достаточно нажать на эту фразу на панели закладок и мы автоматически переходим на этот сайт что мы можем сделать с этой закладкой мы можем ее переименовать нажав правой кнопкой мыши на этой закладке, нажимаем изменить можем убрать вообще надпись и у нас останется только иконка и мы можем изменить имя например это будет рисование Сохраняем. Все у нас изменилось. Теперь у нас есть закладка рисования. Также мы можем создать папку для закладок. Например, все, что связано с рисованием, у нас должно сохраниться в какой-то папке. Для этого мы нажимаем правую кнопку на пустом месте в этой строке в панели закладок и нажимаем «Добавить папку». Назовем папку «Все». О рисовании. пишем сохранить и у нас появляется папка все о рисовании на данный момент она у нас пустая это можно узнать нажав на нее левой кнопочкой для того чтобы в нее переместить какой-нибудь сайт например вот этот мы можем нажать на эту закладочку левой кнопочкой мыши и просто перетащить ее в эту папочку. Теперь у нас в папке «Все рисование» есть сайт, который называется «Рисование». Все очень просто, легко и доступно. Итак, в этом видео мы с вами рассмотрели закладки Яндекс и как добавить к закладке Яндекс понравившийся вам сайт. Надеюсь, это видео было вам полезно. Спасибо, что досмотрели его до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите новые видео. И старое тоже. Всего доброго, удачи вам в ваших начинаниях.